То есть какая минимальная команда? Нам нужен парень с топором. Парень с топором есть, так еще. Человек, который будет двигаться. Который потом прошло. Атомный помбу за счет чего создается так быстрая критическая масса, что происходит настолько сильная цена. Рассказывали же как раз э, она создается, как правило, за счет взрыва, то есть взрывов обычным химическим взрывом э, просто обжимают эту болванку со всех сторон, то есть или сближают э, отдельные части этой болванки, то есть просто за счет этого химического взрыва удается кратковременно их сблизить на достаточное расстояние. И там тоже проблема с тем, чтобы нужно, чтобы как можно больше э, делящегося вещества, как можно лучше прореагировало. Объясните еще раз, пожалуйста, почему температура критической массы связаны обратно пропорционально. Во-первых, как я уже говорила, то, что медленно, нейтроны будут легче поглощаться. То же самое, если собственно, тепловое движение атомов будет достаточно быстрым, то нейтроны будут поглощаться хуже. Поэтому чем выше будет температура, тем хуже будет поглощаться ниже. Это во-первых. А во-вторых, вещества с редкими исключениями в определенных диапазонах, вещества обычно расширяется при увеличении температуры. И когда оно расширяется, образуется больше в пространстве и нейтрон пролетает в нуждании. Да. Какие геометрические параметры радиоактивного препарата влияют на критическую массу, то есть радиус критизны, там? Нужно быть крупным, там, Вообще, на какого-то слоя какие-то. Основное, что влияет, это отношение э, поверхности к внутреннему океуму. Минимальная поверхностная энергия. реакторы быстрых нейтронов потом а, про то что атомная электростанция у нас походу безопасные возможности именно ядерного взрыва на атомной электростанции уже понятно наверное что минимально вот и третий момент мне интересно деление ядра ты сказал про каналы деления да то есть бывают разные каналы деления у них разные вероятности но как можно повлиять на это электромагнитным образом? Можно ли как-то, электромагнитным способом, повлиять на вероятность канала раскладов вот, вот В смысле, ты имеешь в виду поделится оно альпопоидой или оно именно разделится на части? Ну, то есть, там больше будет стронция или больше будет криптона. А, ты имеешь в виду а, вот это. Насколько я знаю это вероятностная, я не знаю. Но а, как, как можно управлять? Удавалось... Как, я знаю, что управляют этой вероятностью, но какие способы применяют? Возможно, ты об этом знаешь больше чем я, потому что я не знаю о том, как э, делают э, так, чтобы распад пошел именно на по одному из каналов, потому что, как правило, в атомной энергетике этим не особо интересует. Ну почему не особо? Потому что я знаю, что кому-то интереснее было а Плутоник, получается. Плутон... Наработка Но... Плутоника ⁇ это совсем другая вещь. Да, это совсем другая вещь. Наработка Плутоника не, не имеет отношения к вот этим каналам расклада, потому что Плутоник распадается у нас 235 обычно, 238 распадается редко, ему для этого нужно больше энергии. А 238 как раз превращается в Плутоний, а, То есть принимает особо обычные каналы и никак на него влиять не надо, да? А... Превращается в Плутоний. Да. Там какая фишка? Если 238 попадает в нейтрон, угу. если 238 получается 200. достаточная энергия, Точно, точно так же при 235. Если этого не недостаточно, то он превратится в плутон. Ага, понял. То есть, по энергию, да, угу. Спасибо. Да. Крактически, у какая то бомба, да. Для плутония 11 килограмм, для урана, я точно не знаю, там, больше, что 50 килограмм. То есть, зависит еще от того, из чего делать ядерную бомбу? Конечно. От, это характеристика вещества. С есть, плутония будет перечимать? У урана, у урана, собственно, то есть у урана без трехлятого будет одна масса, у урана природного будет другая масса, потому что у вас не так. Во время лекции у меня возникло ощущение, что в первых реакторах техника безопасности была на таком уровне, что они от реактора чуть ли не подходили. Почему вот это было на таком уровне? То есть достаточно. А еще не сложно ответить почему, потому что, во-первых, когда недостаточно еще было исследований по лучевой болезни и по отдаленным последствиям лучевой болезни. То есть про востр лучевую болезнь, поняли достаточно быстро, а про отдаленные последствия не очень много, Во-первых, во-вторых, разработки были военные, военные. Почему часто они очень хорошо сказываются на западе? Нет, нет. Ну просто вопрос. Да. Почему при облучении кислых кусочков? Туда кислые кусочки. Во-первых, вот разные такие ощущения возникают, собственно, из действия на нейроны, которые отличаются вкусом. Во-первых, во-вторых, возникают химические реакции. Во-вторых, тоже. Что за отличные металлы, которые реагируют за водой? Спасибо. А вот тоже по поводу техники безопасности, значит, первый реактор. А были ли какие-то еще способы остановить считай, реакцию, кроме как там сбить брусачек рушой или что-то в этом роде? Вот в тех опытех... Я знаю. вами. ребят с ведрами. Нет, тут еще говорится просто, что техника безопасности, то, что мы наслышаны сейчас, мы сильно преувеличиваем. Техника безопасности, которая сейчас присутствует, она нужна для того, чтобы гарантированно не было никаких вообще, даже попыток ущерба здоровья. Но как бы не настолько радиация вредна прямо, что. Там, радиация реактора, а в радиации дальнейшего это наведенная радиация всего вокруг. В том, что реактор много лет существует. Вот в этих случаях как раз проблема будет в том числе в наведенной радиации, потому что это нейтронное излучение, которое можно называть наведенной радиацией. Mm -hmm. да. Ну да, по поводу того, как, как вообще можно заглушить реакцию, то есть в тех экспериментах просто этим не заморачивались. Заглушить можно, во-первых, если мы разберем, то есть чего у нас состояла электрическая масса, руками, ну чем-нибудь. Руками, у него руки были быстрее всего доступны, потому что там речь шла о миллисекундах, во-вторых, мы можем заглушить реакцию, если у нас, предположим, реактор. Если мы добавим туда еще двое то потому что поглотитель будет поглощать нейтроны, и они не будут вызывать новый реальность. Да. По сути, я держу зуб, можем запушить нейтроны. Я держу в но... этом. Вот даже поглотите. ты не успеешь, чем заглушить. С водой Слишком вообще большой... стерлика, потому что вода Снижение еще не заплите. А, извините, пожалуйста. Угу. То есть сама по себе вода, если она будет работать как заредлитель, она реакция усилий. А, <сорошее <сорошее> с водой. <сорошее> я понял, я держим пумбу, водой не заливать. оптимальная температура такая, но ну, говорит, что чем ниже температура, тем лучше, что и Ну, в принципе, да. Чем ниже, тем лучше. Ну, в реакторах в порядок. Именно для, для возникновения реакции, ну, ну, в принципе, чем ниже будет энергия, при этом, тем будет лучше, а, но ну, в реакторах исходят из того, что все-таки надо получить некоторую высокую температуру, которую потом можно перевести в полезную энергию. Поэтому там исходят не из э, самой оптимальной температуры для геоцепной реакции, а уже из экономических соображений. Да. Я только в планных вопросах, вопрос. Могут ли выделяться электроны? Кажется, да, могут. Электроны? Да. да. да. Хорошо, первый вопрос. Смотри, у нас есть пьедро. Да. У нас попадает электрон. Mm -hmm. Дальше то есть наш для превращает mm -hmm. электрон. Становится ухварком. Таким образом, этот протон превращается в нейтрон. Таким образом, ну, математически получается то же самое, как если бы у нас в нейтрон попал. Возникает ли так реакция? Может быть, она быть цепной. Сделать электрон с достаточно большой yeah. энергией, чтобы он вызвал деление ядра. Потому что здесь, все правильно. здесь надо будет. Перевести электрон в не достаточно возбужденное состояние. То есть у нейтрона для этого, то есть, например, для 35 ворона, этого хватает чисто массы. Если не хватает массы, можно добавить это скорость столкновения. Сделать настолько энергетичный электрон... А кризис... Ты да. видишь, что это радио? Нет, просто это не происходит, но... кроме физических размеров электромагнитов. А когда захват же, может... а? а? же так и происходит, ядром поглощается. А, да. когда происходит электронный захват? Ну да да, ну да, да, да. То есть, по сути, что там? не цепная реакция, ну, да. тем не менее. Ну, представь просто софтную на этом. Цепная не получится, потому что энергетические балансы соблюдаются. Я не вижу, что бы препятствовало. Получается, И, край, да. можно <связываем> ну, очень энергетические было Поделить нас в одну рядку будет так не получится. Реквестирую полкового реакцию с слабом взаимодействием и банку. А я еще. Ну что, банку выкрали знаете, да?